Короче, мы снимаем сериал типа, типа Ай девчонки. Ай девчонки. Это леди чайка. Вино. Все, короче, девочка вино. Привет. Это типа. Я самая главная вич. Уич. Это будет девочка скромнаяшка А сейчас. А сейчас. Короче. Привет. Я Энни Мэджик, и сейчас я нахожусь в аэропорту Домодедово в Москве, потому что сегодня я улетаю в Эдинбург. Не путать с Оренбургом. Эдинбург это столица Шотландии. Для тех, кто плохо учит географию. А для тех, кто фигово учит английский, произносится как Эдинбург. И там будут проходить эдинбургские фестивали. Всего их 12. И uh, меня туда пригласили как блогера. И спасибо за это ребятам из Love Great Britain. Ссылка на них, если что, у меня в описании. Между прочим, на минуточку Эдинбургский фестиваль искусств занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый крупнейший в мире, ага, а он включает в себя Фриндж, самый большой в мире театральный фестиваль, и кучу других фестов. В своем инстаграме я провела опрос, снимать ли мне влог, и большинство сказали, еееееееее. Кстати, не забывайте, да, подписываться вот на мой инстаграм, подписывайтесь, потому что там что Дубль 2, вот он мой инстаграм Подписывайтесь на него Так что те, кто в инстаграме Увидят все намного раньше, чем Выйдет этот влог Ага, учитывая, что я смонтировала его в итоге спустя месяц Ну да, я же Мэджик Самый быстрый человек на свете А еще я поделила его на три части Каждая часть это один целый день Так что выйдет аж три влога Иначе бы он длился целый час Но я обещаю, если эти влоги соберут очень много лайков Я сниму целую неделю влогов Но уже из России, и я не шучу и это будет не через месяц. Обещаю. Правда. Честно. Ну блин, я серьезно. Короче. Ворона, ворона, ворона. Иди сюда, ворона. А доехала я в аэропорт. На такси и я такая хотела изобразить как меня подташнивает от музыки у таксиста типа черные глаза а я типа такая наушники в уши и включаю своему зло которое нравится мне и мне становится очень хорошо но в итоге в машине нифига не было слышно поэтому вот ничего просто вот короче пока я как всегда туплю и езжу с этажа на этаж на эскалаторе и ищу где моя регистрация опаздывая при этом подписывайтесь на канал пока что и пишите комментарии все ок мы успели и мой любимый хэштег Грех не пожрать в аэропорту Кстати, лечу я не одна, смотрите, кто тут есть Я сейчас буду снимать, как мы будем взлетать А Кстати, я не буду снимать я буду... Можно киношечку смотреть Я снимаю, как Вика снимает Вика снимает, как она взлетает А я держусь, чтобы не трясти камеру Крепко-крепко ты не меня снимаешь, а Как сугробы прям, Да? Как будто вообще мы над снегом летим, а там солнце прям, я вижу, вот там. А Мини-баночки кока-колы, смотрите, прям вот ровненько в ладошечку. Ну мы наконец-то приземлились, нам еще полтора часа летит. Да, у нас еще полтора часа тут. А из Лондона теперь мы полетим в Эдинбург. По-моему, сегодня из Лондона в Эдинбург летим только мы. Мы сделали это, ребята, мы пересекли границу из Англии, в Шотландию. Это было так тяжело, но мы сделали это. Ура! Ура! Ура! Видите, меня все поддержали. Класс! Видите? Класс! Видите? С меня даже ремень сняли, меня практически раздели. Короче, из-за того, что много очень металла, меня проверяли кучей... Куча людей с металлоискателем совсем. В общем, не дали спокойно пройти, заставили снять обувь, ремни, все, чем можно вытащить из карманов. Ну я же мэджик, у меня не может все нормально пойти, но всегда что-нибудь пойдет, да не так. Спасибо, что не арестовали за колечко. Короче, куда мы бежим, ребята? Вика такая, я купила себе цубочку, я купила себе туфли. Короче, она там чемодан, оставься в этом магазине. А, черт, я не успела это заснять. пластырь, Теперь мы еще и пластырь из Отлично. Мы из-за того, что запереживали за чемодан, мы побежали. И для них мы, получается, такие пластырь схватили и побежали. Такие с пластырем. Что делает шопинг с людьми? Fashion is my profession. Сейчас мы без беспалево возвращаемся обратно. Господи, она накупила всего себе, и теперь ходит и роняет в магазине вещи. Гарри Поттер Шоп Когда вы еще окажетесь в Лондоне В аэропорту Хитру Ожидая самолет в Эдинбург В магазине, посвященном Гарри Поттеру Свитерок Рона Свитерок Гарри Сава. Офигеть, прикольно Тут получается весь, вся форма Все цвета Гриффинду. Офигеть, я в шоке. Прикол, даже шапки вязаны, портфели, худи, и вообще все. И книжки. Ну все, я так не играю пока. Я просто хочу купить здесь все. Извините, я вас ненавижу. Я вас ненавижу, вы поняли, да? Это что, типа волшебные палочки, нет? Серьезно? Стрелка, красивая, кстати. Блин. Профессор Снейп, это его типа палочка, то есть она другая должна быть. Вот они блин. О, у него офигенная палочка, смотрите, а я ее хочу, Давай колдуй. Короче, здесь есть все палочки, смотри, какая есть, смотри. Тут есть просто отдел с вещами для из Хогвартса. Короче, чего тут только нет, ребята, просто. И самое интересное, что в магазине полно людей, все что-то разбирают. О да, смотрите, как второй этаж прикольно сделан, как будто там библиотека. И вообще, конечно, я очень, очень, очень расстроилась. Я хочу купить весь магазин. Посмотрите, тут реально даже нашивки есть и бабочки, и шапки, и блокноты. Вот Гриффиндор, например. И ручки, и чашки, вообще все, все, все. и теле да, да, да, и пути. Шутник кода. Она сказала. Мерч Гарри Поттера. Вы можете записать Мерч несуществующего персонажа. Мерч человека, которого нет. 10 часов. Сейчас в Москве 12 ночи. Спасибо, спасибо, спасибо Да, Здравствуйте Не могу вам помахать, мне чемодан мешает Короче, мы на месте, Эдинбург, привет Мы долетели, ура Даже сейчас я просто хотела порадоваться И мне уже прокричали, типа Эй, слышь, там нельзя ходить, быстро вернулась обратно в рядок что со мной не так? Блин. Какая мне сейчас пришла мысль. Ой! Какая тебе пришла. Блин, мысль мне пришла кого-нибудь задавить своим вот этим вот. Я его наказала. Короче, у меня ощущение, что влог будет состоять просто из того, как я еду в Вот этого уже достаточно. Так что все, ребят, давайте. Пока. Стоп! Я пошутила стоять только приехали все только начинается все увидимся утром шучу мы едем в гостиницу сейчас и просто будет этот чик будет ехать с главным с главным чуваком мы уже в гостинице и я буду спать так что увидимся завтра Доброе утро, ребята! Блин, да ветер дурацкий! До... А, нет, давайте по-другому Аминь. Аминь. Аминь. Аминь! Выйдя на улицы Эдинбурга, ты ощущаешь невероятную атмосферу Просто посмотрите туда Реально ощущение, что ты оказался в какой-то сказочной стране Шотландия Смотрите, вот реально просто идешь и такая маленькая дверь для гномика. Видимо, здесь гномик живет. Очень очень прикольно, и прям вдохновляешься этим, и когда начнутся фесты, я думаю, будет еще больше эмоций и впечатлений. В общем, мы проснулись и погнали гулять, а вы гоните с нами. Короче, мы сейчас гуляем по городу, сегодня у нас прогулочный день, и завтрашнего дня уже начнется фестивальная вся вот эта история. Сейчас зашли в кафешечку. Кто-то пошел кушать, кто-то пошел восхищаться городом. Конечно же, хэштег Magic Опять есть, обязательно исполнится, но сейчас сейчас я просто хожу и смотрю на вот эти вот красоты. Очень много людей с собаками. Как в той же Испании. Помните, я даже снимала видео, типа, город собак. Все такие... Если вы смотрели мой влог из Лондона на канале Magic Family, и в том числе Бирмингема, это как раз Англия, да? Все в курсе, что Великобритания это несколько стран. И вот Шотландия, Эдинбург, столица которой, очень похожа на самом деле на Англию именно архитектурой, вот этими всеми старинными домами, чайками летающими. Что мне еще очень нравится вообще в Великобритании, в том числе в Шотландии, это то, что все соблюдают правила. Во-первых, правила дорожного движения, то есть светофоры, никто не бежит на красный, и это очень считается ну, некультурно просто. То же самое, что некультурно нарушать очередь у них, то есть если ты стоишь в очереди, все стоят в очереди, никто не бежит вперед, никто не толкается, все выстраиваются, стоят и ждут и это тоже будет у них очень некрасиво, если ты вдруг э, начнешь лезть, пролазить первым или сегодня утром, например, там был вход и выход, два разных, две разных двери и если ты вышел через вход, то все просто, типа, такие возмущенно офигевают от твоей некультурности короче, мы зашли сейчас в католическую церковь костел, смотрите, это как, прям как в фильмах, да? Помните, вот эти вот скамейки, на которых сидят люди. Здесь нельзя говорить. Громко, очень красиво, прям невероятная красота. И мы сделали здесь несколько фото для инстаграма. Тут можно снимать. На удивление никто не против. Вообще все приходят сюда фоткаться. Даже есть написано, что если вы хотите снимать, вы можете положить какое-нибудь небольшое пожертвование. Они а так, что типа нельзя камеры. Наоборот, все очень демократично. Ну что, ребятки, погнали дальше. Красота какая. -то. Католическое кладбище. Я не знаю, разрешат ли нам туда зайти, просто хотя бы глянуть одним глазком, потому что тут полиция стоит. Сейчас... Но они, по-моему, разбираются с бездомными. И, видимо, они не против того, чтобы мы зашли и посмотрели. Мне кажется, здесь невероятная атмосфера. Ну, я же мэджик, да? Я и кладбище, это просто вообще нормально. Я и кладбище. Мне вот нравится, что в этой религии, и вообще в Европе, вот сколько я где-то бывала, что у них вот такие кладбища, то есть это выглядит просто как какой-то парк, с вот этими камнями А не как у нас как Какие-то постоянные оградки Вот это вот все эти букеты Все такое яркое какое-то А здесь оно не то чтобы вот мрачное именно То есть у нас каждый делает по-своему И получается такой разнобой какой-то А здесь все в одном стиле И очень красиво смотрится Это старинное кладбище А не современное То есть сейчас здесь уже не хоронят Тем более оно практически в центре города Это именно старинное кладбище со старинными камнями Просто каких-то годов 19 век Смотрите Рип. В Шотландии, ну конкретно в Эдинбурге Точно, э, все галереи И музеи бесплатны для входа То есть никто То есть ты можешь бесплатно зайти В любой музей, в любую галерею В отличие от многих мест в мире Это очень круто, я считаю, прям респект и уважуха Ребята, Edinburgh maker То есть здесь продают Килты Килт это реально традиционная прям их одежда Вау, вот это вот красиво О, Очень красиво Волынки Тоже традиционный шотландский инструмент Тут даже есть килты для маленьких Маленьких девочек Посмотрите, это моя рука, это юбочка Ой, господи. В Великобритании в принципе везде овечки И много очень делается из настоящей шерсти А еще очень в тему Тут есть вот такая вот штука с единорогом Как он там держится? Ой, он на палке сидит да, он, он типа расспosh. еще и подвисает да. а а ты только сейчас поняла а <с Classically> Магазин а -ха -ха -ха -ха -ха. Можно купить шапку полицейского местного Или викинга Или парик У меня есть парик Или вот такого единорога Или меч приобрести Ну в общем такой магазин шуточный Я нашла себе цилиндр Все. Купить мне цилиндр или нет? А потом отгадайте, купила я его или нет. Можно купить поросячьи ушки. Вот это вот очень мило. Ушки поросенка. Что? Британский прекрасный юмор. Посмотрите, это два ведерка. Ну, вы сами поняли, с чем. Я не знаю, YouTube зацензурит. Короче, по большому счету, это магазин для подростков. Как вы видите, здесь одни дети и, и, и мы. Что думают блогеры, когда видят прикольную архитектуру? Вот такую вот цветные штучки, домики. Они такие, будет классно приехать сюда сфоткаться. Ну и что вы думаете, меня интересуют вот эти вот красивые цветные домики, да? Нет, я нашла магазин, все для ведьм, <с> <с> для вызова духа и так далее. Давайте зайдем, посмотрим, что тут продается. Офигеть, черепки. Тут, скорее всего, есть обязательно доска, какие-то ручки с черепами. Медальоны, смотрите, какие кресты прикольные Вика! Вика! Вика! Вика! А ты а, закрой ладошкой, Када Ех... Идем дальше Мы уже захватили кусок фестиваля, просто гуляя по городу Тут уже начинается фестивальная зона Тут уже такая вот тусня Просто очень много народу Расскажите, кстати, как вы относитесь к тому, когда вы попадаете в толпу людей Слендермен Короче, ребят, это Фринш А, а вообще это... только что чуть не сбил автобус, точнее, меня Улыбайтесь Короче, Фринш это фестиваль Искусств, понятно? Искусств. Вот, я а здесь люди выступают Для того, чтобы их заметили И отсюда, кстати, много личностей стало Популярными за счет этого фестиваля Типа этой как Нет, не Сиа Которая поет Адель, Адель, Адель, вот. Прям Адель решки. На франч приезжает очень много известных продюсеров со всего мира, которые пытаются найти там талантливых ребят. И сейчас идем перекусить, а дальше мы идем опять гулять два часа, но уже с представителями Эдинбургских, Эдинбургских фестивалей. Да. как сказала, я обрезала как всегда. Поди,чка. За вас, ребят. Гигантская картошечка. порция. Размером с ладони я даже сторис сняла. Картошечка. Вот это вот один картошечка. сэндвич, а, классический клуб сэндвич. Обычно он состоит типа четыре маленьких кусочка хлеба с вот этой вот начинкой, но здесь они просто напихали ее вот эту вот шпагу. Капец, еще картошечка, еще салатик. Я знаю, что многие раз, когда пишут в комментариях, типа, я же ел, зачем ты это показала? Значит, вы сейчас тоже, возможно, кушаете. Рейчел. Hi. Oh. And Ben. И сейчас мы идем... я говорю на, на английском, на русском. И сейчас мы идем на... Калтон-хилл. то есть э, гора под названием Калтон, откуда мы сможем посмотреть на город с высоты. Помните, я в Инстаграме написала миссия, мэджик-миссия, найти чувака? Я очень искала чувака с валынкой. Ой, он вот и просто... его очень искала. Вот очень прям, искала, Очень мы искала. <laughs> Ну, короче, в любом случае, мы его нашли, ребята. Вот тут, прямо около мусорки, вот этот человек с волынкой. Can you play hola, hola. Это говорит не совсем шотландская музыка. Все вот это место, где мы находимся, это и есть Калтон Хилл, а вот это вот уже монумент Нельсону. И у меня к вам вопросик, те, кто смотрит это видео, кто знает, кто такой Нельсон, напишите в комментариях, только не ходите в Википедию, а. Вот сейчас мы поднимемся. Вон видите, открывается вид на набережную и на море. Вика озвучивает мое видео. Да! <с> так, ребята, кто боится высоты? Смотрите. Чу! Сейчас мы поднимаемся по вот такой вот винтовой лестнице. Она очень крутая, очень длинная. Мы поднимаемся наверх. Смотрите, какая красота. Вообще... Мы снова на главной улице, где проходит фринч, но он проходит, как я сказала, на разных улицах. А Офиг меня все равно не слышно. Идешь такой по улице, типа... ля ля ля ля ля ля ля ля ля я просто сейчас, ребят, не могу вам показать, что там происходит, поэтому я брошу туда камеру, сами смотрите. Сидят, короче, на фоне памятника и чайки. Вот такие два чувака раздают флайеры. Они сидят на трех роялях. Точнее, простите, пианино соединенных вот таких вот. И одно из них работает, да? Признавайтесь, пишите в комментариях, кто ваш любимый персонаж. Как вы думаете, почему эти ребята сидят в мусорках? Мы попали просто в трэш какой-то. Что здесь происходит? Почему Спайдермен в оранжевых ботинках? Почему он в макасинах? Я не понимаю. Эля такая просит. Он просит денег. Эти люди, они на самом деле, их цель пригласить нас на шоу. Пытаются звонить как больше зрителей. Как... как можно больше зрителей на свое шоу. Да, ну так, чтобы больно. Да? Приходите на шоу Эйли, она вас тоже приглашает. Она будет выступать завтра в 8 вечера в своем номере. обиделась вы не пишите комментарии <соцарев> <соцарев> они сравнивали поняла они сравнивали тебя и GoPro и решили взять тебя ты лучше мы едем есть Гранд Кафе, не знаю, видно ли вам их флаг. Выглядит он очень прикольно. Там есть второй этаж. Здесь все просто занято. Все столы практически у нас здесь был зарезервирован столик, потому что место очень популярное, и здесь постоянно все занято. Мы сейчас будем. Что, что, что? Да, водку. Да, она, она сидит, сейчас она да, я просто вы да, что если пожалуйста. пить водку. Ну ладно, я в России выпью. Смотрите, нам принесли закусочки. Рэдбулл такой, Катя. Сейчас берем. Три штуки. Картошечка, там мидии, рыбочка. Давайте посмотрим. Ням -ням -ням. У меня уши слюнки Мы пробуем десерт просто тупо на двоих. Мы уже покусали его немножко. Вкусный. И он, он очень вкусный. Очень... Кать, скажи еще раз, как называется десерт? Стики-тофи-тудинг. Это традиционный шотландский десерт. Советую блогеры в ресторане. Тут наелись. Очень было вкусно. любимые мои, и увидимся завтра. Пахнет подвалом. Представляете, здесь каких-нибудь духи заключенных. За цветной капустой с яйцом на пюре и сахарей. Я тебе заказала. Я Аня Мэджик. И я показал, и меня пропустили. Не слушайте. Пожалуйста, вы меня бесите Love True. Это конец. Мы просто уже грязные. Чего ты такой горячий? В общем, гражданство получить не удалось. Она обычно ходит, у днями пьет виски. Здесь просто идет и то, она все бревет. Мальчики здесь носят юбочки, а я буду носить шортики. Ай, девчонки. Сердце птица. Твои грудной клетки. Скажи пару слов. Не, ну если человек пол хочет сменить, то пусть идет менять.